Привет, посетители палаты Немиркин, и добро пожаловать на очередное видео. Спасибо вам большое. Ваша любовь и поддержка позволили нам послать вам еще один богатый материал по повседневной психологии. Итак, давайте изучать. Иногда чувства могут быть очевидными, в других случаях они могут быть неочевидны. Это может заставить вас усомниться в том, испытывает ли кто-то к вам романтические чувства. Старый добрый вопрос, флиртует ли этот человек со мной, потому что у него есть ко мне чувства, или он просто дружелюбен? Знание тонких различий может избавить вас от страшной неловкости. Как же понять, когда человек скрывает свои чувства? Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что это видео только в образовательных целях и не предназначено для того, чтобы утверждать, что если люди проявляют эти признаки, то они определенно испытывают к вам чувства. Лучше всего поговорить с человеком, о котором идет речь, и обсудить это, чтобы убедиться, что вы на одной волне. В конце концов, общение – это ключевой момент. Учитывая это, вот 9 признаков того, что кто-то может скрывать свои чувства к вам. Первый, они уделяют вам много внимания. Они регулярно приглашают вас на свидание, постоянно звонят и пишут вам, и расспрашивают о вас своих друзей? Если ответ положительный, то похоже, что уже есть основополагающие отношения, которые уже установлены. Лучший показатель влюбленности, любви или влечения является внимание. То, что человек делает и как он ведет себя рядом с, объясняет все, что вам нужно знать. Главное – наблюдать глазами, а не только сердцем. Второе – язык их тела будет отличаться в вашем окружении. Часто ли вы замечаете, что они стоят лицом к вам и наклоняются к вам? Когда они разговаривают с вами? Являются ли их жесты открытыми, расслабленными и приветливыми? Вы, наверное, уже слышали, что тело не лжет. Поэтому, если вы хотите узнать, как понять, нравитесь ли вы кому-то или нет, обратите пристальное внимание на то, что говорит вам язык тела этого человека. Расслабленная и открытая поза тела рядом с вами обычно показывает, что человек не против быть уязвимым рядом с вами и доверяет вам настолько, что впускает вас в свою зону комфорта. Это может быть признаком доверия, уважения, а зачастую даже заботы. Только убедитесь, что вы не путаете романтический интерес с застенчивостью, потому что застенчивость не обязательно указывает на романтическое влечение. Номер три. Обращайте внимание на их зрительный контакт и невербальную коммуникацию. Замечаете ли вы, что они чаще смотрят на вас? Они более жизнерадостны или часто улыбаются и говорят больше, чем обычно и с вами. В следующий раз, когда вы будете с этим человеком, обратите внимание, как часто они смотрят на вас. Гарвардский психолог Зик Рубин обнаружил корреляцию между зрительным контактом и любовью. В его исследовании пары, глубоко влюбленные, смотрят друг на друга 75% времени во время разговора, в то время как другие люди, занятые разговором, смотрят друг на друга только от 30% до 60% времени. Если они хотят произвести хорошее и длительное впечатление, то это звучит с энтузиазмом, любознательностью и весельем. То это будет верным признаком того, что этому человеку нравится ваша компания, и ему не безразлично ваше впечатление о нем. Поэтому необходимо попытаться выяснить, прилагает ли он много усилий. Это может быть признаком того, что вы нравитесь этому человеку. Номер четыре. Они будут делать что-то, чтобы показать, что им не все равно. Пишут ли они вам СМС или звонят после того, как вы провели время вместе. Чтобы убедиться, что вы благополучно добрались домой, спрашивают ли они регулярно о вас у ваших друзей, предлагают ли они вам помощь без вашей просьбы. Их интерес к вашему благополучию может быть еще одним признаком того, что они заботятся о вас и о том, как вы себя чувствуете или делаете. Однако эти тонкие вещи можно легко спутать с заботливым другом. Но если вы обнаружите, что они из кожи вон лезут, чтобы чтобы узнать, как у вас дела, то вполне возможно, что они влюблены в вас или испытывают к вам чувства. Номер пять. Они могут быть чрезмерно любопытны по отношению к вам. Вы замечаете, что они задают вам вопросы о вас и вашей жизни? Вы замечаете, что они хотят узнать о вас больше и что делает вас тем, кто вы есть? Люди, которые пытаются узнать других, могут скрывать свои чувства за жгучим любопытством. Возможно, это происходит для того, чтобы они могли общаться на вашем языке и говорить о том, о чем вам нравится говорить. Задавая вам много вопросов, вы, по сути, намереваетесь побудить вас рассказать о себе и открыться о своей жизни. И это базовая человеческая техника, которую большинство из нас используют ежедневно, возможно, даже не подозревая об этом. Они задают вопросы подсознательно и часто без осознания, с намерением, чтобы установить с вами более тесные отношения. Номер 6. Они могут говорить вам комплименты и выражать расположение. Делают ли они комплименты по поводу вашей внешности, одежды, стиля, вкуса, музыки и так далее? Значит ли комплименты вообще что-нибудь? Отношения играют огромную роль в том, нравитесь вы человеку или нет, когда речь идет об отношениях. Поэтому обращайте пристальное внимание на то, как человек общается с вами. Важно сказать, что не следует полагать, что только потому, что если кто-то делает вам комплимент, это означает, что вы ему нравитесь в романтическом смысле. Однако это также не означает, что если кто-то не делает вам комплиментов, некоторые люди просто не знают, как делать комплименты, или не чувствуют себя комфортно. Однако, если вы заметили, что они делают вам слишком много комплиментов, это может быть признаком того, что человек заинтересован в вас. Потому что он хочет, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Этот человек хочет понравиться вам и дали ему подтверждение, которого он так жаждет. Возможно, этот человек инвестирует в вас и хочет, чтобы вы чувствовали себя рядом с ним уверенно и комфортно. Номер семь. Они могут вести себя необычно рядом с вами. Не спотыкались ли они на словах, не напрягались ли? Или нервничают, когда вы появляетесь? Рассказывают ли они неловкие шутки или даже отстраняются внезапно и неожиданно? На самом деле это не интуитивные признаки того, что вы кому-то нравитесь. Эксперт по знакомствам Мэтью Хасси утверждает, что люди будут вести себя по-другому рядом с вами, чем с другими людьми. Вы даже можете заметить, что уровень их энергии повышается, когда они находятся рядом с вами. Номер восемь. Они могут выпендриваться перед вами. Стараются ли они выделиться в толпе, когда вы вместе? Еще один способ определить, нравитесь ли вы кому-то тайно? Это посмотреть на их поведение. Это может быть связано с двумя причинами – высоким самомнением или их чувство к вам. Чтобы понять, что именно вам нравится, обратите внимание на то, как этот человек общается с вами. Нет ли у вас ощущения, что он смотрит на вас? Для получения положительной реакции и пытается произвести на вас впечатление, вы единственный человек, с которым он так поступает. Если да, то этот человек может быть заинтересован в желании познакомиться с вами поближе и поделиться с вами своими чувствами. И номер девять. Они будут находить предлоги, чтобы провести время наедине с вами. Просят ли они строить с вами планы? Где есть только вы и они? Или часто ли они соглашаются на ежедневные приключения? Только вдвоем? Когда у человека есть чувство к кому-то, он хочет проводить с ним большую часть своего времени, так как в этом случае могут открыться романтические возможности. Они могут предложить погулять после школы или попросить помочь с работой. Поэтому, когда вы подозреваете, что нравитесь кому-то, и вы нравитесь ему в ответ, назначьте свидание. Пригласите их куда-нибудь и посмотрите, что будет дальше. Вы быстро поймете, насколько эмоционально заинтересован вас этот человек, и решите, хотите ли вы продолжать с ним отношения. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых способах понять, нравитесь ли вы кому-то. Описаны ли какие-либо из них в вашем опыте? Какие признаки вы заметили? Оставьте комментарии о своем опыте ниже. И, пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто все еще выясняет, нравится ли они кому-то или нет. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажимайте на колокольчик уведомлений, чтобы получать новые видео. И суперспасибо за просмотр!